Процесс номер 10 Салфетка Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите использовать своего Вселенского Управляющего более эффективно? Когда предпочитаете создавать свою реальность направлением потоков энергии? Когда хотите создавать свою реальность, прилагая как можно меньше активных действий? Когда вам кажется, что вы слишком многое должны сделать. Когда хотите иметь больше времени на те дела, которые доставляют вам удовольствие. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс салфетка будет наиболее полезен вам, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между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 Жизнь Джерри и Эстер понемногу становилась все более насыщенной, идей и проектов становилось больше, и поэтому Эстер завела себе блокнот, в который записывала все, что нужно сделать. Список, заглавие которого «Сделать сегодня» производил комическое впечатление, поскольку растягивался на несколько страниц. Пожалуй, и десятерым было бы не под силу выполнить все записанное за один день. С каждой новой записью Эстер чувствовала себя все менее и менее свободной. Она всегда очень хотела быть востребованной и, кроме того, является чрезвычайно исполнительным и обязательным человеком. Поэтому изо всех сил старается выполнить все, что было намечено. Из-за этого ее свобода оказалась буквально раздавлена тяжестью всевозможных обязательств. Однажды она сидела в ресторане и, в ожидании, когда ей принесут заказ, просматривала страницы своего списка. Порой она вычеркивала из него что-то завершенное, но каждый раз вспоминала о трех новых делах, которые необходимо было добавить к списку. Ею овладело состояние абсолютной безысходности, и она спросила нас, «Абрахам, что же мне делать?» «Возьми бумажную салфетку», — сказали мы, — и мы поможем тебе. Проведи в центре листа линию сверху вниз и слева от нее напиши заголовок «То, что я должна сделать сегодня». По правую сторону от линии следует написать «Я бы предпочла, чтобы это сделала Вселенная». Теперь посмотри на длинный список дел на сегодня и выбери из них те, которые не представляют для тебя трудностей. Добавь к ним дела, которые должны быть сделаны, и задания, которые ты хочешь выполнить. Выбирай только то, что в обязательном порядке будешь делать именно сегодня, и занеси в левый список. А все остальные запиши в правую колонку туда, где за тебя должна работать Вселенная. Эстер снова внимательно посмотрела на свой список заданий и выбрала те, которые обязательно должны быть выполнены. Затем она записала их в левую колонку, после чего начала переписывать оставшиеся дела, а их было еще немало, на сторону Вселенной. Одно за другим важные дела передавались в ведении Вселенной, и когда последнее из них было перенесено в правую колонку, Эстер почувствовала себя гораздо свободнее. Мы объяснили Эстер, что для достижения любой цели нужно сделать всего две вещи. Во-первых, определиться со своим желанием, а во-вторых, позволить ему исполниться. Иначе говоря, просите, а затем найдите способ достичь вибрации, которая позволит принять ответ, потому что ответ обязательно дается на все ваши просьбы. Когда Эстер просматривала свой огромный список обязательных дел, она, безусловно, усилила первую часть уравнения – просьбу. Но при этом ее смущение и смятение ясно говорили о том, что в данный момент она не находится в режиме принятия. Во время перенесения некоторых пунктов в колонку Вселенной уровень ее сопротивления начал понемногу снижаться, что, соответственно, привело к повышению уровня ее вибраций и позволило в дальнейшем реализовать желание. То, что произошло в следующие дни, повергло Эстер в изумление. Она не только сделала все дела, которые занесла в свой список. Вы только представьте себе, что вопросы, которые она передала Вселенной, тоже оказались решенными. Причем Эстер не пришлось тратить на них ни времени, ни сил. Люди, которые до сих пор были недоступны, неожиданно сами звонили ей. Некоторые сотрудники вдруг захотели помочь ей в решении отдельных вопросов. Они делали за нее то, что необходимо, заметьте, без ее ведома, сообщая об этом только когда все было уже готово. А ведь Эстер их ни о чем даже не просила. Времени как будто стало в два раза больше. Она везде и всюду успевала. А ее общение с людьми стало во много раз более продуктивным. Процесс салфетка помог Эстер более точно определить свои желания. Кроме того, с его помощью она смогла избавиться от внутреннего сопротивления. Ваши просьбы всегда выполняются, но вы должны позволить этому случиться. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе салфетка. Очень часто, когда Эстер и Джерри завтракают, она достает из сумочки большой лист бумаги, и проводит посередине вертикальную линию. На левой стороне пишет заголовок «То, что нужно сделать сегодня. Джерри и Эстер». На правой «То, что нужно сделать. Вселенная». На своей половине листа она записывает дела, которые планируют сделать в этот день они с Джерри. На другой «Все то, что она предоставляет сделать Вселенной». Эстер всегда была большой мастерицей по составлению списков дел. Часто при одном лишь взгляде на свой гигантский перечень «сделать сегодня», который можно было осилить разве что дней за десять, у нее опускались руки. Она понимала, что за один день переделать все эти дела просто невозможно. И это служило ей поводом чувствовать себя подавленной. Но она нашла способ решения этой проблемы стала заносить в левую часть списка лишь те дела, которые действительно собиралась делать сегодня, а все остальное, что входило в ее ближайшие и отдаленные планы, записывала в правой части, предоставляя заниматься этими делами Вселенной. Как-то раз, выходя из ресторана, Джерри спросил, Указывая на список, ты не хочешь взять его с собой? Эстер ответила, мне уже нечего к нему добавить, продолжения не будет Она оставила список на столе, теперь и могла заняться Вселенная У этого списка не было продолжения, то есть не было ничего, что заставило бы ее беспокоиться и нервничать Точно так же следует поступать и вам когда вы поймете, что поток блага постоянно течет в вашем направлении. В тот момент, когда вы произносите «Мне нравится», «Я хочу», «Я предпочитаю» или «Я благодарю», небеса отвечают вам. Нефизическая энергия в ту же минуту начинает организовывать исполнение вашего желания. В ту же минуту. Быстрее, чем вы успеете произнести до конца свое желание. Энергия начнет движение, и обстоятельства станут складываться в вашу пользу, принося все то, о чем можно только мечтать. Это просто неописуемое ощущение. Если вы сами не будете оказывать сопротивление, то желание исполнится очень быстро. Вы точно знаете, чего хотите. Вовсе не обязательно постоянно сообщать Вселенной о том, чего вы хотите. Достаточно сказать один раз. Но часто повторяя свое желание, вы получаете немалую пользу для себя, поскольку в этом случае оно становится более отчетливым. Обычно вы не можете достаточно уверенно сформулировать свое желание с первого раза. Поэтому чем чаще вы станете повторять его, тем точнее и определеннее оно будет. Таким образом, стоит вам только сказать «я хочу», как Вселенная немедленно отвечает на просьбу. Ну а если вы затем добавите «мне бы хотелось, чтобы это произошло следующим образом», то Вселенная тут же вносит необходимые корректировки. Вы продолжаете, а еще было бы неплохо сделать «так-то и так-то». И, впрочем, вы и сами понимаете, куда мы клоним. Когда вы точно решите, чего хотите, и сосредоточитесь на своем желании, то можете быть совершенно уверены, что оно обязательно исполнится. Дело сделано. Правда, получение желаемого может иногда затянуться на неопределенное время, но винить в этом случае следует только себя. Или, вернее, сопротивление, которое вы оказываете.